когда ты не можешь дышать, и кис... за тебя кислород дышит. Это тяжело. Я знаю, что такое, Нет, дорогие друзья. Но это все. Когда мы с Богом, с Богом легко. Когда мы с Иисусом Христом. И тогда не боишься и умирать. Тогда не боишься переход. Когда человек больной и знает Иисуса, легко переходить. Вот Аня рассказывала за эту женщину, и я вот вспоминаю, когда вспомнил своего брата старшего, который отошел уже к Господу. Он тоже ждал этого момента, говорит, когда я уже пойду к Иисусу. И это случилось. Дорогие, это жизнь человека, которая нам дана. Но сегодня у нас хлебопроломнение. И я чуть, раскрою, я чуть поделюсь с вами о жертве. О жертве Христа. Я сегодня вкратце поделюсь тем, то, что Священное Писание нас учит. И вот мой основательный стих Игорь прочитал, но я его повторю. Мой этот основательный стих Псалом 50, 19 стих. Жертва Богу Дух сокрушенный. Сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Жертва Богу. Дух сокрушенный. Дорогие мои, когда жертву Богу мы отдаем, и когда приходит это время, и Господь нам ложит, что нам нужно, жертвовать. Продолжая рассуждать о десятинах жертвованиях, жертвах и жертвенности, дорогие мои, первый пункт идет так. Там, где есть настоящая любовь, там всегда будет жертвенность. Там, где есть настоящая любовь Божья, там будет жертвенность. Возьмем мы в пример молодые все мы были и молодые влюбляются и вот когда вот до свадьбы смотришь проезжает и по три часа чтобы увидеться два часа пообщаться три часа это жертва это что-то движет это любовь какая-то движет человека его или ее и вот эта любовь к богу, нас должна двигать. И я вот наблюдаю за вами, дорогие мои, что любовь Божья вами двигает. Вы не смотрите, сколько вам надо ехать в церковь, но вы едете, вы жертвуете этим временем. Это пред Богом жертвенность. Это движет не просто так. Это любовь движет вас, чтобы прийти сюда. И Поэтому уровень моей любви измеряется моей жертвенностью. Как я люблю Бога! Мы говорим и утверждаем о том, что мы любим Бога. Мы внушаем себе эту истину. И вот кого не спроси, скажут, я люблю Господа. Я люблю. И, дорогие мои, это нельзя забыть. Но тот факт, любовь к Богу не измеряется нашей жертвенностью. Любовь к Богу не измеряется той жертвенностью, которой сам Бог, этот лон любви. Мы можем отдать все, на все сожжение и тело отдать. Мы полностью можем стать жертвой. Но я не буду любить брата сидящего и иметь звенящие. Дорогие мои, это важность нашего жизни служения. Я могу делать все, но если я не буду перенести своего рядом сидящего или человека, или разницы нема, кто он есть, я никто. Моя жертвенность, она не перекроет это то, что я буду иметь спасение. Дорогие мои, у кого мы можем учиться, любить, как не у Господа. Вот представьте себе у Бога, что Он совершает. Мы родились в этот мир, если взять по жизни, мы люди грешные. И мы рождаемся эгоистами, как по-английски, как «джелфиш», да? Как правильно выразиться? Или «селфиш». «Селфиш». Мы рождаемся такими... Мы рождаемся такими для того, чтобы все для себя, чтобы мне было хорошо. Но это не любовь Божья. И Бог делает нас, меняет через того, что если я исповедую, я люблю брата, и вот то, что у нас служение любви происходит, это мы доказываем, я люблю. Господа, почему я исполняю то, что написано в Слове Господнем? Это не придумано кем-то, потому что сам Иисус совершил это служение любви. Он был, Были собраны ученики, и он взял тазик, взял воды, взял полотенце и начал омывать ноги. Он знал того и Юду, и он приходит и к нему омывает, и он приходит и этому Петру омывает, и Петр ему говорит, тебе ли омывать мои ноги? Вы представляете себе? Ну, он, а Христос сказал, а мы тому нужно омыть только ноги. Но вы не все чистые, потому что знал он предателя своего. Дорогие мои... Это жертве нас Христос показывал. Если мы пройдем в Старый Завет, когда приносили животное в жертву пред Богом, и на тот жертве камни ложили и ставили животное, и если это животное, у нее были копыты грязные, они омывали эти копыта, чтобы животное было чистое. Сказать, ну какая там разница? Нет, это был закон. И вот когда вот это Иисус и шел на Голгофу, Он знал свое страдание, и Он говорит, Он совершает то, что совершил. Он показал ученикам, и Он сказал, говорит, вы делайте. Это Я вам даю повеление, Я вам даю пример. Как я поступил, и вы поступаете по моему примеру. Дорогие мои, это Господь показал. Жертва – добровольный отказ чего то и в чью-то пользу. Это жертва уже. Жертва предлагается, что мы отдаем что-то самое ценное для нас категории жертвы. Вот как Игорь напомнил, что Аврааму Бог сказал, «Дай мне твоего сына, мне в жертву». И Авраам, вот представьте себе, если Господь явится, и мы скажем, мы под искушением. Вот сегодня они давали ребенка свое, благословляли мы его для Господа. Это жертва. Мы отдавали, Боже, этот ребенок принадлежит тебе. Ты нам дал на воспитание. И это я всегда говорю родителям, что Бог дает вам детей на воспитание, что вы воспитывали, жертвовали своим сном, жертвовали своим временем, чтобы воспитывать этих детей в страхе Господнем для Бога. Господь эту жертву будет принимать от вас, когда мы правильно воспитываем своих детей в истине Слове Господнем и в Духе Божьем. Это Господь хочет от нас, дорогие мои, это жертвенность. Это жертва, которая время, понимаете, и мы можем, я уже говорил, жертвы могут быть разные. Мы можем давать деньги, время, любое самопроживание, но в ущерб принести славы комфорту. Я часто могу сказать, но я этого не могу сделать, но что люди скажут за меня. Но Бог хочет, чтобы ты пожертвовал собою ради блага. Чтобы ты пожертвовал своим временем, своими эмоциями ради блага Божьему. Дорогие мои, это не для твоей славы, это для славы Божьей. Господь хочет, чтобы мы это совершали. Вот, в пример, Отец отдал Сына за нас. Бог отдает Сына за нас. Кого? Иисуса Христа. Он рождается на землю для того, чтобы нас искуплять. Но Иисус что делает? Он отдает себя в жертву за тебя и за меня. Проливает кровь. Аллилуйя. Это жертва. Это идет жертва, которая, когда Бог говорил Аврааму, «Отдай мне, сына твоего, единственного!» И тут-то Бог отдает Иисуса Христа. Он рождается, и с малых лет он воспитывает. И говорит, «Это агнец Божий». Дорогие мои, самое главное, и вот Иоанна 3,16, мы все знаем этот стих, «Ибо так возлюбил Бог мир» что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб. Но что был? Имел жизнь вечную. Дорогие мои, это так Бог возлюбил нас с тобою. Что произошло там, в Егенском саду? Но Бог знал, что произойдет, и Он посылает Своего Сына, и Он возлюбил этот мир. Он говорит, я создал, я создал человека. Для чего Бог создал человека? Чтобы человек славил Бога. Чтобы человек прославлял имя Господне. И задается вопрос, неужели, Господи, там ангелы, там поют аллилуйя, там славят Тебя? Нет, Ты хочешь еще, чтобы с этой земли, этой грешной, вонючей земли, слава ишла Тебе, а воочи. Дорогие мои, и Он послал этого Сына, и Он был, Он все испытал, кроме греха. Он понимающий Бог. Да, понимающий, но ненавидящий грех. Он любит тебя, но ненавидит грех. И он хочет, чтобы каждый к нему имел спасение. И если прочитаем Римлянам, 5 глава 8 стих говорит так. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками интересно, видите, но Бог доказал свою любовь. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Я что делаю? и Я посылаю Сына Своего, чтобы Он умер за нас. Он взял эти все наши болезни, все наши грехи. Но, дорогие мои, мы живя на земле, мы должны освящаться. Как был закон, который Аня подчеркнула, что священники, они приходили, они освящались. И когда они прошли этот период, они должны опять жертву за освящение делать. Да, мы часто, может, грешим. Руками, руками, ногами мы, может, не грешим. Мы, мыслим, мы грешим мыслями. Мы можем мы глазами. Мы можем мечтанием нашим грешить, дорогие мои. Сейчас интернет полный, не надо куда-то ходить. Укажем у нас в кармане этот телефон, и это все мы можем нагрешиться. А написано в Откровении, святой доосвящается. Да, Праведный пусть делает правду. И там написано, что нечестивый пусть еще сквернется. И вот Бог любовь доказывает нам. И обратите внимание на выражение, Бог свою любовь к нам доказывает, Бог доказал. Теперь, что от нас зависит? Мы должны доказать любовь Божью, Ему обратно. Это то же самое, то, что я проводил в начале пример за молодых. Если вот представьте, семья уже живет, и только с одной стороны только любовь, а другой нема. Что-то будет клеиться или нет? Никогда. Оно должно быть взаимно. Бог доказал свою любовь. А если мы идем так все налегке, у нас будет что-то с Богом клеиться? Никогда. Бог хочет взаимность. Он хочет, чтобы мы отдачу давали. Отражение Божье было. И тогда идет коммуникация. Оно вместе движется. Дорогие мои, это и идет совокупность совершенства. То, что должно происходить с нами, с каждым. Приходим мы служение, это прекрасно. А имеем мы, ли мы всю неделю это отношение с нашим Богом, тесную связь? Имеем ли мы с Богом то, то что Он хочет от нас? Божья любовь – это доказано любовью Его жертвой. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Да, Дорогие, это любовь Божья. И Господь хочет, чтобы мы это, то, что Христос доказывает, то, что доказательство меркой нашей любви. Каждый из нас нуждается в этой любви потому что она нас исцеляет и дает нам дерзновение. Моя жертвенность определяет то, насколько я люблю Бога. Вы понимаете? Моя жертвенность определяет, насколько я люблю моего любимого Иисуса. Что я могу Ему отдать? Самое драгоценное. Я должен оторвать. Я должен отдать. А что у нас драгоценное, друзья? Деньги? Время. Это время. В наше время сейчас самое драгоценное время. И вот это время мы должны отдать, я часто говорю, десятую час нашему Иисусу служения. Мы должны, чтобы бы ни было мы должны посвятить Богу, рассуждая о деле Господнем. И Господь любит, конечно, есть чувства. Да, мы должны иметь. Но если мы любим Бога, тогда в нашем взаимоотношении с Богом не должны быть только на уровне чувства. Я как Знаете, чувства у человека, они срабатывают. Но на уровне чувства, как я говорю, мы не должны иметь, вот на уровне чувства я имею отношение с Богом. Нет, у нас должно быть на уровне любви. Вот муж и жена, они любят на уровне чувства себя, друг друга, или у них есть любовь? Давайте мы каждый себе ответим. Как мы друг друга любим, так мы будем любить Бога. В этом доказывается любовь к Богу. Как мы будем любить рядом сидящего? Вот так мы будем любить Бога. Слово Божие нам говорит, как ты говоришь, что я люблю Бога, а брата рядышком сидящие, не могут терпеть? Дорогие мои, это жертвенность. И Бог доказывает эту любовь, что мы должны покрывать все любовью и совершая это служение двигаться. Дорогие, слово, мы почитаем, Слово Господне, говорит так, Римлянам, 12 глава. И тут с 1 по 2 стих говорит так. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую. Святую, благоугодную, для разумного служения вашего. Интересный стих. Он говорит, умоляю вас, братья, я могу, я скажу, и сестры, милосердие Божие, представьте ваше тело, жертву живую и святую, благоугодную, для разумного служения вашего. Есть и неразумные служения которые мы вроде бы любим Господа, мы служим Богу, но мы не исполняем. И второй стих говорит, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь в обновление ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Значит что, не сообразуйтесь с этим веком, не имейте ничего с этим миром. И когда придет Господь, мы можем поднять глаза и сказать, Господи, гряди, когда Христос был на земле, Он перед Своим страданием, что Он сказал? Вот идет князь мира, и во мне ничего не имеет. Это важность. И вот когда грядет князь мира, и когда грядет Господь, и этот князь мира, он ничего не будет иметь в нас, Его, и Господь скажет, это мои дети. Дорогие, мы должны понимать, жертва Богу это не только финансовая, это не только тебе дорогое, но ты должен знать, что за тебя Иисус Христос стал жертвой. Ты должен знать, за тебя произошла жертва. Не та жертва, которая была раньше овцей, там то. Но прож... пошла жертва, пролилась святая кровь. Это Иисус Христос. И мы должны, когда мы призовем имя, у нас пойдет жизнь. Жизнь какая будет? С избытком. Мы будем переполнены в благодати Божией, переполнены Духом Святым, и написано, наполнены из трава ваших потекут реки воды живой. И когда это будет происходить, как говорили, что нам не нужно стесняться говорить, что я христианин, я верующий, я служу Иисусу Христу, я поклоняюсь нашему Богу. Дорогие, и вот когда мы можем и будем это совершать в нашей жизни, тогда мы войдем в город воротами. Тогда мы войдем в город воротами, когда придет этот день и закроются глаза, и мы зайдем в эти ворота, и тогда откроют и скажут, «Войди, добрый и верный раб, ты был верный мне, дорогие мои». Это мы должны, живя на земле, мы должны трудиться над собою. Мы должны трудиться, чтобы наше «я» умирало. Когда наше «я» умирет там внутри, тогда Господь и скажет, «Теперь у меня место есть моей благодати, тогда я буду жить там, и я войду и вечерю совершу Аллилуйя». Это Господь хочет. И мы прочитаем 1 Коринфянам, 13 глава, 3 стих говорит так, и если я раздам все имение мое и отдам тело мое на все сожжение, на сожжение, а любви не имею. Нет мне в этом никакой пользы. Опять мы касаемся к тому, к той любви, к тому, то, что мы должны делать. И поможет нам Господь, друзья, сделать правильный выбор, правильный выбор идти, жертвовать для нашего Господа и идти за нашим Господом, чтобы мы не остались, чтобы мы не стали жертвой дьявола, мы должны быть жертвой Богу. И когда у нас есть у нас есть выбор, дорогие, и мы должны двигаться, мы должны двигаться за нашим Иисусом Христом. Дорогие, пред нами большая жертва, которая когда-то совершилась. Иисус Христос, который сказал, «Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». И вот мы назначили этот день, чтобы нам совершать это воспоминание Господне. И я прочитаю, где говорил где сам Христос, Он делал это. И тут Матфея, 26 глава, Иисус, 26 и ниже. «И когда они ели, Иисус взял хлеб, и благословил, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите сие тело тело Мое». И взял чашу, и, благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все». Ибо сия кровь моя Нового Завета за многих изливаю на прощение грехов. Аллилуйя! Когда мы перед причастием имеем нечто, мы каемся пред нашим Господом, мы исповедуем то Господу, и мы Господь, я был не таков, но я каюсь, я осознаю себя, я буду участвовать сейчас, и это кровь Твоя пусть меня омоет, осветит, и я буду белее снега. Аллилуйя! Дорогие мои, это идет жертва, которая пролилась. Мы будем молиться сейчас, и Господь благословит это. И я прочитаю, где Павел говорит такие слова. В это место, оно всегда читается. Мы ее знаем. Но я прочитаю, где я говорю такие слова. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, который предан был, взял хлеб и вас благодарил, преломил и сказал, «Примите и едите, сие есть тело мое за вас ломимое»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 От того многие из вас немощны и больны и немало умирают. Дорогие мои, важность тому, как мы готовим себя, как мы подходим, это святыня Господня. Это святыня Божья. Мы, находясь здесь, мы рассуждаем о страдании Господнем и говорит, когда вы участвуете, Смерть Господню возвещайте. И это у нас происходит сейчас. Дорогие, будут, могут участвовать те, кто заключил завет с Богом. Кто не имеет это, дорогие, это важность служения. И многие просто так, но ну я хочу, я подчеркиваю еще раз, мы будем прикасаться теле и крови нашего Иисуса Христа. Мы встанем на наши ноги, дорогие. Будем продолжать наше служение, чтобы Господь совершил. Будем хранить себя. Будем хранить себя, бодрствовать. Потому что мы получили, мы были учащими, мы получили прощение, мы получили обновление в силе Духа Святого, мы получили исцеление духовное и потом телесное. Аллилуйя! Это не просто служение, это служение жертва. Бога когда-то совершилась эта жертва на Голгофе, и сегодня мы ее вспоминаем, эту жертву голгофскую. Аллилуйя! Пусть Господь нам поможет и хранит себя, и благословенно имя Господне. Аллилуйя! Закроем наши глаза и пойдем в молитве.